Как, ты еще не слыхал про побоище стрейка? А ну бегом собирать все топовые награды!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 и как всегда буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, такими например как TES Онлайн и не только. Ну а мы конечно же начинаем друзья! Данное событие побоище Вайт Стрейка уже началось 17 февраля в 18.00 по московскому времени и закончится во вторник 1 марта также в 18.00 по московскому времени. В ходе этого события игроки с союзниками смогут получить большую прибавку к опыту и очкам Альянса, а также уникальные награды за участие в различных занятиях в СО, связанных с ПВП режим ну и каким же образом можно будет присоединиться к бою? Во-первых, нужно будет открыть кронный магазин и взять задание подробности о побоище Вайт Стрейка. Далее нужно переместиться к главным воротам своего альянса в Сердииле с помощью меню войны альянсов. Или же посетить любой лагерь полей сражений. Они есть возле каждого крупного города. Также, чтобы принять участие в событии, не обязательно отправляться в Сердиил. Можно будет найти проповедницу Миору и поговорить с ней. Если вы уже выполнили задание в прошлом году, вам не понравится надобится выполнять его заново. Выполните задание и получите свиток свирепости пеленала, а также коробку с подарком пеленала. Также использовав свиток, вы на 2 часа получите 100% прибавку к действующую в войне альянсов имперском городе и на полях сражений она распространяется на очки альянса, очки опыта, получаемые за убийство игроков в пвп. Ну и давай поподробнее. Свиток свирепости пеленала можно будет использовать на протяжении всего события. Если ты вдруг потеряешь его, то всегда сможешь получить другой. Поговорив с проповедницей мэрой или воспользоваться вместо этого чашей добродетельной крови свиток свирепости пеленала это не сувенир и не инструмент а предмет в твоем инвентаре естественно в события нужно будет побеждать врагов и собирать свои награды за участие в побольше white стрейка ты сможешь получить уникальные предметы события также будут новые страницы стиля клана черного змея Ну и новые раскраски черного змея лицевая и нательная эти боевые раскраски отображают могущество черного змея можно будет получить за убийство босса в имперском Облачить в новое боевое снаряжение предельцев. Это новый стиль нарядов можно будет получить за победу над боссами и крупными монстрами имперского города. Ну и набор доспехов клана Черного Змея будет выглядеть вот как ты сейчас видишь на вот этом скриншоте. Далее будут страницы стиля нарядов дозорных нулевого легиона. Этот грозный наряд, который можно будет найти на трупах боссов в имперском городе, поможет вам навести порядок в столице. Лавровый венок победителя побоища. Это у нас венок победителя побоища, который станет вашим, если ты получишь все ниже перечисленные достижения побоища Вайтстрейка. А конкретно это любитель, Побоищ получив благословление Вайтстрейка у ворот любого альянса во время побоища Вайтстрейка. Отголосок гнева пеленала прочитать свиток свирепости пеленала во время побоища Вайтстрейка. Также рука Вайтстрейка нужно будет добыть 25 коробок с даром. Также сюда входит и ярость Вайтстрейка. Нужно будет одолеть 50 противников во время побоища Вайтстрейка. Ну и следующее это Пелинованд, каратель. Нужно будет победить в любом матче на поле сразу во время побоища вайтстрейка. Также у нас пилиналин кровавый, нужно будет захватить крепость в Сироди во время побоища вайтстрейка. Ну и пилинериф мятежник, захватить любой имперский район во время побоища вайтстрейка. Да, все вот эти вот пункты нужно будет выполнить для того, чтобы можно было получить лавровый венок победителя побоища. Но обрати внимание на то, чтобы получить достижение необходим доступ к дополнению имперский город. Так что не забудь получить его бесплатно во внутрь игровом кронном магазине. Ну что ж, а далее мы переходим к коробкам с даром пилинала. Сражаясь с другими игроками в Сердиле, в имперском городе или же на полях сражений, ты с союзниками будешь получать уникальные коробки с даром Пеленала. Также их можно будет получать в качестве обычных наград за выполнение следующих э, заданий. А конкретно заданий полей сражений от военного начальника Ривина. Также разведывательных, боевых, фронтовых и завоевательных задач. Также у нас заданий, связанных с захватом и возвращением древних свитков. Ну и заданий в Бруме, в Ластарусе, Краспфорде, Чейдинхале и Короле. И ежедневных Задание имперского города. В коробках с даром пеленала ты с некоторой долей вероятности найдешь следующие награды, а конкретно набор камней Тельвар. Это ремонтный наряд Сердила, камни-душ, алхимические ингредиенты, материал стиля доспехов твоего альянса, материал стиля аквавирских доспехов, осадное орудие хладной гавани, такой предмет обстановки, как книга white Вайтстрейка, передовой лагерь для вашего альянса, главу ремесленного мотива альянса или же даже целую книгу, призматические, рунные камень, главу ремесленного мотива окавирского стиля или даже целую книгу, жеуду трансмутации, ящик с двумя рунными ларцами, которые содержат лицевую и нательную раскраски черного змея, этими ларцами можно будет обменяться с другими игроками. Ну а если тебе этого мало, то продолжай сражаться за славу и добычу, конкретные дополнительные ресурсы и золотая торговка. Во время события все точки сбора в Сердиле и Имперском городе будут давать вдвое больше ремесленных ресурсов. Кроме того, сердиилская торговка Адазаби Абадара также и известная как Золотая Торговка будет продавать ювелирные изделия войны Альянсов легендарного качества. В первые выходные события в ее ассортименте появятся ожерелья, а во вторые выходные кольца. Но ну перейдем к билетам событий и награды. Во время побоющего страйка за участие в двух видах деятельности связанных с ПВП вы сможете получать до трех билетов событий. Два билета за первое повторяющееся задание, выполняемое каждый день в Сердиле или на полях сражений. Это могут быть задания связанные с городами, завоеванием за головами, а также ежедневные задания на полях сражений. Ну и один билет он будет даваться за выполнение ежедневного задания в районах имперского города. А что конкретно это значит, что мы можем зарабатывать до 30 билетов событий, выполняя нужные задания каждый день. А таймер билетов событий сбрасывается ежедневно в 10.00 по московскому времени. Одновременно может иметь не более 12 билетов событий. И все билеты, заработанные сверх этого максимума, будут потеряны. Поэтому, друзья, советую не убиваться на фарме этих самых билетов. Собрав эти билеты, нужно будет Отправиться к импрессарию и обменять их на замечательные коллекционные предметы. Только нужно будет выбирать внимательно. Во время побоющего отстрейка в ассортименте импрессарио появятся следующие предметы. А конкретно это будут у нас фрагменты питомца, иллюзорного дракона огня душ, сосуд благословенных песочных часов, иллюминированный свиток дракона, благовония и сквача, фрагменты оболочки чешуя Акатоша, золотистый елей, блестящий ритуальный песок, страница стиля нарядов клана черного змея, нательная раскраска черного змея, лицевая раскраска. Черного змея сумка славного ветерана ну и также будет лежать коллекционный предмет который вы не получили во время прошлого побоища white стрейка ну и ремонтные наборы для всей группы ну что ж, во время этого события у тебя будет возможность получить второй фрагмент изменяемой коллекционной оболочки чешуя акатоша не упусти свой шанс друг А у нас побоище уже идет полным ходом бери свой меч лук или же посох или же другое смертоносное оружие на свой вкус и вступай в бой с другими игроками за славу и добычу в войне альянсов в имперском городе или же на полях сражений